Июнь богат на праздники и совсем недавно состоялся День работников легкой промышленности. А еще наш президент Владимир Путин постановил, что в последнее воскресенье июня в России будет отмечаться День народных художественных промыслов. Все эти праздничные даты непосредственно связаны с предприятием народных художественных промыслов с фабрикой Торжовские золотошвеи, имеющей большую, идущую вглубь веков историю. И эти праздники Торжовские золотошвеи встретили большими достижениями и перспективными планами. Обо всем этом говорили на празднике, организованном в одном из красивейших мест Торжка на территории парка любви и верности. Площадки парка едва смогли вместить всех работников предприятия и гостей. На главной сцене прозвучало немало добрых слов и пожеланий в адрес торжокских золотошвей. Ведь сегодня, как никогда, востребованы изделия предприятия, которое Бережет традиции предков, развивает древний промысел и знакомится с искусством золотной вышивки Россию и мир в ходе своей большой музейно-выставочной деятельности. Потому что у нас здесь а, и искусство, здесь и творение, здесь и музейная деятельность, здесь и а, непосредственно туристическая деятельность. Мы еще по всей стране открыли магазины. Если бы не вы, мне кажется, наша «Оташвейная» сильно так и не знала. Потому что вы храните и делаете нашу историю. Много делаем для того, чтобы наш э, золотошвейный промысел жил, развивался и процветал. И в этом самая главная заслуга – это ваша, нашего коллектива, всех представителей, которые здесь есть, представителей нашего большого дружного коллектива. Покупаем изделия наших «Ташовских золотошвей». И паной, косметички, и паспорта, обложки для паспортов. То есть гости всегда довольны с таким подарком. Замечательный коллектив, прекрасные женщины и творят они просто волшебство. Чтобы рождались в головах какие-то новые узоры, новые золотые произведения. Главное, чтобы искорка была и все. А многолетнее участие Золотошвей во Всероссийской патриотической культурной экспедиции «Традиции духа» позволяет нашему народу еще прочнее объединиться в единое исторически культурное целое. Ну и какой же праздник без русских народных песен и танцев? Творческий коллектив «Русская песня» городского Дома культуры порадовал гостей своим творчеством. Ими был реставрирован тематический танец, которому уже более полувека, а называется он «Золотое шитье» и символизирует создание чудесных узоров руками торжовских мастериц. И по уже сложившейся традиции в конце мероприятия все гости и работники фабрики встали в русский хоровод.